Привет, меня зовут Александра, и я только что побывала у Ирины на консультации. Я пришла к Ирине с вопросом, наверное, настройки своего денежного потока, потому что я знаю свое любимое дело, я очень люблю им заниматься, но мне хотелось бы гораздо больших денег от э, моего дела. Но у меня всегда было ну, нечто вроде потолка, то есть мне казалось, что я не двигаюсь никуда, стою на месте. И, в общем-то, с этим я пришла к Ирине, и мы начали делать тесты. Что мы делали? Мы писали свободные тексты и нарисовали два теста. Там очень интересные рисунки, но я вам об этом не расскажу. В общем, что я узнала важного для себя из этих результатов? Во-первых, что мне необходимо принять себя такую, какая я есть. И только поведение в меня, ну, будучи настоящее и приводит к настоящим результатам. Мы пришли к выводу, что мне нужно менять мою подпись и там уже есть вариант, Ирина сказала, что нужно три месяца для того, чтобы рука привыкла, поэтому я теперь буду тренироваться и отрабатывать новую подпись свою. А вообще хочу сказать, что это, конечно, очень глубокое погружение в себя этот час или полтора дает тебе возможность настолько глубоко посмотреть внутрь и с помощью казалось бы какого-то почерка достать из себя проблемы страхи и даже найти способы решения этих вопросов если честно то я удивлена я не ожидала, что будет настолько глубоко и настолько про меня.